Тест PX. Поздний угол опережения зажигания. Владелец автомобиля Mitsubishi Pajero жалуется на повышенный расход топлива, плохой разгон и набор скорости. Проведем тест PX. Для этого необходимо установить датчик давления в любой из цилиндров двигателя и подключить датчик синхронизации к высоковольтному проводу этого цилиндра. Эти подключения уже рассматривались в предыдущих видео, поэтому подробно на них останавливаться не будем. Скрипт PX автоматически анализирует сигнал и выводит перечень отклонений. В данном случае угол опережения зажигания позже оптимального. От таблице видно, что угол опережения зажигания был поздним во всем диапазоне оборотов двигателя. Рассмотрим графическую вкладку «Угол опережения зажигания». Графики красного и зеленого цветов должны располагаться по центру соответствующих зон. Видно, что на всех режимах работы двигателя угол опережения зажигания здесь был поздним. Для примера, так выглядит вкладка угла опережения зажигания на исправном двигателе. На старых моделях автомобилей за угол опережения обычно отвечал распределитель зажигания. Внутри распределителя располагался датчик кола, а на оси распределителя была закреплена диафрама с прорезями. На современных автомобилях также встречается подобная конструкция. В частности, на моторах Mitsubishi Pajero этот узел выглядит так. В данном случае причиной позднего угла опережения зажигания послужило разбитое посадочное место под шпонку, которое фиксирует диафрагму задающего диска.